В апреле 1929 года 16-я партийная конференция приняла программу первого пятилетнего плана. Он был рассчитан на построение фундамента социалистической экономики и полную ликвидацию капитализма внутри страны. Этим делам и замыслам активно противодействовали империалистические разведки, по-прежнему делавшие ставку на контрреволюционное отребие в СССР и за его пределами спецслужбы западных держав организовали налеты на советские посольства. Руками своей агентуры совершали диверсионно-террористические акты в Москве, Ленинграде, Донбассе. В то же время консолидировали силы международного пролетариата. Под руководством Коммунистической партии Китая одерживала первые победы китайская революции. Вместе с тем, китайские милитаристы, которые хозяйничали в северо-восточных провинциях Китая, поддавшись на провокационную пропаганду западных держав, начали впрямую угрожать дальневосточным границам Советского Союза. Главным объектом вражеской деятельности стала Китайско-Восточная железная дорога. Это обстоятельство налагало особую ответственность на деятельность пограничных войск аппарат ОГПУ Дальневосточного края. Советская власть поставила перед вами четкую задачу. Оградить страну от проникновения агентов международного капитала. Шпионов, организаторов восстания, террористов, контрабандистов и прочей нечисти. Вот основные задачи ГПУ и ее боевого отряда пограничной охраны. Приказ. Председателя Объединенного Государственного Политического Управления по личному составу с объявлением о назначениях Москва 27 апреля 1929 года в связи с успешным окончанием курса Московской высшей пограничной школы ОГПУ по приказываю... Слушай, браток, выручи меня, а? Тихо, тихо, тихо. Дай тихо, мне тихо, свой гимнастёр. Да что такое? Да потом да, объясню. Да, ум... да погоди, погоди. Вы, Выходить не нужно. Да, да что случилось? Ну вот, спасибо, браток. Всю жизнь не забуду. Я скоро верну. Верну назад. Пока. Турни. Магилова Алексея Кузьмича в распоряжении полномочного представителя ОГПУ Дальневосточного края. Товарищ Могилов ехал к нам на выпускной вечер, но случилось так, что он помог работникам уголовного розыска, задержал опасного преступника. Это прекрасно, товарищи! Это наглядный пример тех совершенно новых взаимоотношений между работниками государственного аппарата, когда нет моего и твоего, а есть наше, общее. Ибо все мы, в каких бы ведомствах мы ни работали, какие бы посты ни занимали, все мы, прежде всего, граждане первого в мире социалистического государства. сказать не дадут. Зайдем куда-нибудь. же нежевых. Тебе не кажется, что здесь не место А тебе не кажется, что у тебя для меня всегда ни времени, ни место? Ну пойдем. Ну, вот прекрасно. Теперь я тебе все скажу, а ты все выслушаешь. Жора! Товарищ, нам поговорить нужно. Вы не были бы столь любезны и не перешли бы в другое место. Я вам буду бесконечно обязан. Так другого места нет. Все заперто. Жора, ты слышал? Другого места нет. Поговорим после концерта. Товарищ, давайте я вам помогу. У меня это лучше получится. Да не надо, ну что ну, вы. Давайте, сам. давайте. Оля. Кто это он, а? Пограничник? Как говорится, с молодых ногтей. На польской границе служил. Угу. Живых белых видел? Бандитов. Они грабили, убивали, насиловали. В общем, никого не щадили. Ну, а мы их обезвреживали. Ты боялся? Бою. Пулей только дурак не боится. Вот я спросила белых, а ты сказал бандитов. Это что, одно и то же? Сейчас одно и то же. Раньше... Раньше у них хоть идея какая-то была. Тухлая, но идея. А сейчас... На, надевай пошли. А то у меня выход. Спасибо. А ничего. Отлично. Я не поняла, какой выход-то? Я певица. Прощай. Послушай. Ну в общем, спасибо тебе. Ты же говорил. Он прямо сказать, она мне нравится. Товарищ Могилов, я слышал, вы приуспели в изучение китайского. Это очень трудный язык. Дело в том, что мой командир в совершенстве знал польский. А он для меня большой авторитет. Ты потом я слышал, что вы сами. Вячеслав Рудосович, в совершенстве знаете шесть языков. Если быть точно в девятнадцать. Нинджидао Чунгохуама, Ходжиши Нен Душу, Нинджидао Вы только говорите или умеете читать. Сколько иероглифов вы знаете? Каким диалектом владеете? О, Эншо, Санзиньфаньян. Как и вы, Нанкинским. Цянин Дальше Буши. Но говорю, не так нет. чисто. Знаю полторы тысячи иероглифов. Молодец. Когда-нибудь знание иностранных языков станет нормой. Я уверен. Вы молоды, увидите это. Только не забывайте, что все это народу дала Октябрьская революция и советская власть. Формушил, билеты заказал. Ты сама совершала. Там сошли комар. Ну, за ты не права. Там рыбалка хорошая. Точно. А ты хорошо пела. Правда? Правда. Скажи. А в городе, в котором ты служил, там были рестораны? Да нет, ну. Характеры, скорее, певицы были, но хуже тебя. Да. Никакого сравнения. Спасибо. Знаешь, мне это очень приятно и очень важно. Вот мы и пришли. Прощай. Товарищ Алексей. Ну, что значит, прощай? Увидимся же еще. Когда? Не пора, Леш. Поздно уже, вернее рано. ну ты когда увидимся? <смех> Леш, ты даже не представляешь, какой трудный вопрос ты задаешь. Почему? Поехали со мной. Куда? Выходи за меня. Замуж и поехали со мной. Лёша, ты с ума сошёл. Ты не понимаешь. Что? Тише. Лёша, ты не понимаешь. Это невозможно. Ты замужем. Ну, так а почему же? Ну, да. Ты извини меня за нахальство. Алёша. Вот он, Байкал. таки увидеть. Первый раз, значит. Первый. Видать, на службу едет, товарищ командир. По Ко службе. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Вот, угощайтесь. Вторы дальневосточной тайги. Ешьте на здоровье. Спасибо. Дед. А где ты живешь? Как сказать? В Манчжуре, стало быть. Как так? А вот так, там на железке служил со времен царя государя На КВЖД? На ней. Я на станции пограничные стрелки двигал до вот. А теперь велено подняться в самый Харбин в управлении дороги. Что ж там будешь делать я? Ну, начальство А, -а, -а пограничный. Ну как, выспались? Вы спался. Ну что, может ресторан? Да нет, я уже поужинал. Да нет. Я по случаю знаком. А можно, но лучше завтра. <свят> завтра. Завтра для дураков пограничник. Товарищ командир, здравствуйте. Ваш документ. Вот, пожалуйста. Благодарю. А в чем дело? Что случилось? Можно? Вот, почитайте. Убил сотрудников Хабаровский. Завладел оружием и документами. Имейте виду на всякий случай. Ого. Так. Он сейчас в ресторане едет со мной в одном купе. еще Нет, вещей у него нет. Ну, да. Да. Да. Да удачное путешествие! Да. Да удачное путешествие. Да. Оружие в порядке? Ну что, вперед? Да нет. Так он догадается. Придется мне одному. А вам быть чеку, если что, поможете. Есть? Ну, ладно. О, пограничник! Так что, не спится? Да Ну, вот. а я что говорил? Слушай, уступи место, а. Пожалуйста, с большим. Да ну, спасибо. Садись. Давай-давай, садись. Ну и что, бросим. Товарищи Чикистов посильно выпить с дружниками тальги. Все правильно. Ну Буфетчик, нам графин Водка. Тихо, без шума. Там были пограничный наряд быстро. おー! <音楽><音楽> частей китайской армии в Хайларе находится 6 пехотный полк в составе 6 рот. Каждая бомбометная рота 6 бомбометов, каждая пулеметная рота 6 пулеметов. Штаб в Хайларе. Товарищ Могилов, проходите. Приемная полномочного представителя ОГПУ. На станции Угнор, третий Кавпов. Сведения полученные от нашего человека в и перепроверены военной разведкой. Все вы свободны. Сиди, сиди. Обнаглели Дело китайцы. Гвардейцы, Вот что я тебе скажу. Чуешь, какие силы сосредотачивают? Твой отряд занимает ключевые позиции на границе. И по должности ты наш первый помощник. Что произошло в поезде? Я познал этого типа по фотографии. Мы приняли все меры. Поверьте, товарищ полпред приняли все меры. Я виноват. Ребята нет. Он владеет приемой какой-то специальной борьбы, которую мы не знаем. Пока не знаем. Две недели назад наш сотрудник возвращался из командировки. Поздно вечером по дороге домой на него напали вооруженные люди. Оружие и документы ими похищены. Извини, товарищ полпред. Китайцы? Мы полагаем, что это была разведгруппа белокитайцев. Мне кажется, что... ...этот агент и убил нашего сотрудника. Все, приступайте к работе. Есть. Прощаемся, господа. Не обессудьте. Я бы не хотел, чтобы вы махали платками нам вслед. Нервы уже летит. Не да. Простите, великодушно. Конечно, конечно. Прощайте. прощайте. Пойдем, Амилай, пойдем. Я понимаю, прощайте. я все понимаю. Прощай, мой ангел. Хранителя Бог. Прощай, мой. прощайте. Мне будет очень тебя не доставать. Понял. Сколько ее перенесли в Зачем мы ты не забыть. Ты когда-нибудь думал? Только ты не трогай этого. Святые мои, это наша гордость. Нет, извини, мы бежали из России. Мы бросили родину ради чего? Чтобы сдохнуть с голоду. Ради кого? Ради бездарных вождей. Вот, это говоришь ты? Ты русский офицер? Я. Трижды я. Я видел начало революции. Оно было прекрасно. Молчи. А я не понял. Я не понял. Ничего не понял. А теперь ты поймешь. Надеюсь. Счастливцы. Поцелуемся. Здесь есть только одна возможность. Вы немедленно возвращаетесь в карбин. Это приказ. Я еду в Россию. Я и моя семья. Послушайте. Господа, господа. Образуйтесь. Вы получили приказ. Вы же знаете, что неисполнение приказа карается смертью. Я еду. Мне нужно снять недорогую квартиру. Как это здесь делается? В центре города, на Геринской, есть квартирное бюро. Вам желательно со столом? Не, не имеет значения. Там вам помогут. А извозчики знают, где это? Нет, вы поезжайте лучше на рикши. Чего? На лошади дорого, милая, а на человеке гроши. Спасибо! Мадам, дай, Мадам, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Моя поехала. Я по объявлению. Здравствуйте, господа. А вы со столом или без? Со столом. Я очень-очень. Вы даже не можете себе представить, Хорошо. как я. Тихо. Позвольте представиться, полковник э, бывший Барков Александр Якович. Очень приятно. Говори Мин. Э, Пришлось. Пожалуйста. Прошу вас. Знаете, как называются наши места? Нахаловка. Вы не беспокойтесь, Александр Якович. Я все знаю. Меня ваши условия устраивают. Они сказано в объявлении. Там сказано отдельная комната. А, да, -да, да да да да да да Прошу вас. Прошу вас. Вот. Вполне отдельно. Вполне конечно, конечно. Меня устраивает. Эх, прошу вас. Знаете, я певица, приходится заниматься. Я не ошиблась, у вас есть инструмент. А в по объявлении сказано, что вы даете уроки музыки. Я не даю уроков музыки. Это здесь никому не нужно. А в газетах это, знаете, в надежде на русское авось. Меня зовут Аглая Степановна. Ольга. Надеюсь, мы подружимся. Здесь очень много русских, но все в Русь. А какими судьбами вы в свободном Харбине? Из Москвы. Вообще-то я приехала в управление дороги, в клуб, учить петь. Знаете, лично мне советская власть ничего плохого не сделала, но я решила... Не возвращаться из-за суперродителей. Я понимаю. Златоглавая Москва. Звон колоколов. Саш. Простите. Мы ведь соглаи тоже жили на большой киманке возле особняка Игумного. Ты помнишь? У нас был большой дом, со львами у входа. Может быть, вы видели, проходя мимо, случайно? Нет, к сожалению, нет. Скажите, а здесь можно найти какое-нибудь занятие, ну, чтобы прокормиться? <transitionalcia> а, как сказать, а ведь в кабак вы не пойдете работать, а в других местах очередь. Да-да, дамы, <реж> девицы и самых лучших фамилий. Вы позволите? А, пожалуйста. удары нет? Могу ли я видеть господина Алексея? С кем имею честь? Ольга Разметальская. Прошу следует за мной. Пойдите Высокородию госпожа Разметальская. Что у вас в сумочке? Прошу. Ударыня. Я ищу работу. Из советской России. Прошу садиться. А как вы догадались? У нас, говорят, ищу службу. Я слушаю. Меня зовут Ольга Владимировна. Я дочь коммергера высочайшего двора Владимира Петровича Разметральского. Расстреляли большевики в Киеве. двадцатом. Мать умерла. Я решила остаться вне пределов СССР. Я певица, и вы можете послушать меня, если, конечно, пожелай. Хотелось бы услышать ваше мнение. Собственно, о чем? Согласны ли вы мне помочь? Сударыня. Вот, извольте. Службу ищут графини, княгини, матери, дочери, сестры и тещи. Теперь в карбине текут реки голубой дворянской крови, самой высшей пробы, смею вас уверить. Почему же вы решили, что мы должны помогать не им, честно прошедшим свой крестный путь до конца, а вам, беженки из большевистского рая? Вероятно, вас обнадежила та легкость, с которой вы попали ко мне. Не обольщайтесь, не надо. У нас свобода. Мы не комиссары, мы принимаем всех желающих, но помогаем не всем. Разрешите представить вам нашу очаровательнейшую гостью из советской России Что? Ольга Разметальская Нам, Господи, терпение, кадину бурных мрачных дней, сносить народ. Продолжение следует... Так вот, товарищ Минжинский, Ольга Анисимова уехала в Харбин, в управление КВЖД. Я писал ей, а письма оставались без ответа. Я пошел в НКПС. Вы не волнуйтесь, товарищ Скворцов. Да-да. Извините. Так вот, мне сказали, что Ольга там не работает. И она... Я хорошо я знаю. Я... Я не верю. Мы внимательно читали ваше заявление, товарищ Скворцов. О чем вы просите? Ну, вы единственная организация, которая может... Помочь, спасти. Потому что... Ну, я... Я прошу вас. Я... Я вас очень прошу. Гражданка Анисимова. Ваша жена? Нет. В смысле, то есть... Она... она невеста моя. Товарищ Скворцов. Вот Харбинские газеты. Посмотрите. Гражданка Анисимова попала в болото Махрой Белогвардейщины. А это уже серьезно. Вам придется примириться с мыслью об этой потере. далеко еще? А вон поворот. Товарищ комендант вас там и ждут. Что-то не вижу. А это ихняя маскировка. А вон и они. А что, наверное, любит его начальство? Доругают да редко. У нас всегда все в порядке, товарищ начальник. Только вот, уж очень суровый человек наш, комендант. Товарищ помощник начальник отряда! Да не надо, давай попроще. Есть попроще. Как дела? Китайцы постреливают. Так. Ну а чем занимаются заставы? Первая, вторая, как обычно, третья пашет. Хм, не понял, что значит... Пашет. Кому не помогаем? А на первой заставе закончили оборудование опорного пункта. Если что, сможем даже легким танком противостоять. Ну да. Да? Поедемте посмотрим. Куда? На первую? Да. Да нет, давай же на третью. Посмотрим, как вы там пашете. Есть. Бурлек. за мной. А. Так что говоришь, строгий комендант? Да. Без сочувствия. Это почему же? Ну вот я, к примеру, письмо получил. Невеста за другого собралась. Я говорю, отпустите на три дня. А он говорит, не положено. Другую найдешь. А я это люблю. И что, серьезно любишь? А как же? Уверен? Ну, ладно. Тогда давай с ним рядом. Попробуй поговорить. Может, отпустит невесть. Рядом нельзя. Почему? С той стороны бабахнут, одной пулей прошли стреляет как циркачей. Да? Ну, ты не тушуйся, давай. Речку, видите? Вижу. Границу. Ну, а где живут коммунары? А вон там мельницу ставят паровую. Они нам тоже помогают, когда фуражом, когда людьми. Это хорошо. Хорошо. Слушай, отпустил бы ты этого бурлюка на три дня к невесте, уже успел, правда? Не понял? Давай его слушать, он вам наговорит. У него в каждый отпуск новый невест. Слушай, брат, так ты оказывается умелец. Ну, родимая, ну! Ну что, Бог в помощь, да. товарищи пограничники? А мы неверующие! <свят> Здравствуйте, товарищ командир! Ну-ка, дай-ка мне попробовать! Хорошее дело. Застав! Свети на заставу. Ну ка, развижи. Есть. Быстро! Быстро! Поддержи его. Ага. Вот. А, черт. А. Ты кто, браток? ты? кто? мертвые. Ну, свои мы, свои, свои пограничники. Кто ты, откуда? Б братцы. мы, Братцы. Белый. Господи, Боже ты мой. Ну, Ну, Кто? Кто? Офи. Офи. По имени. Со станции. Офи. Ну, хочешь? С той стороны. О, пьяные солдаты. Человек. Рай. Боб, детишки. Я ему говорю. Хо, ходя. Ну, По-китайски. Значит, не кожа так с бабами и малыми детьми. а обращаться. А они тут же взяли сарай и сожгли. зажгли. Да не может быть. Не может. Ах, не может. Вот, вот, вот, вот. Не может, а? Ты вот, Вот! можешь! Ты может! Не может! Не может! Ты можешь! Ты можешь! Ты Трупы унести Становись Историческая справка Китайско-восточная железная дорога Сокращенно КВЖД Магистраль, проложенная через Маньчжурию К порту Владивосток На основании договора России и Китая Дорога находилась в совместном пользовании обеих стран и обслуживалась советско-китайским персоналом путейских рабочих, машинистов, поездных бригад. С началом белогвардейско-белокитайских провокаций в зоне КВЖД вся тяжесть террора и репрессий обрушилась на служащих дороги граждан Советского Союза. Прошу вас, товарищ Межинский. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Сталин. Как ваше здоровье? К сожалению, отдышка не отпускает. Хотя мой доктор пробует на мне какой-то новый метод. Вам нужно основательно отдохнуть. Чтобы преодолеть ваше упрямство, мы вам предпишем отдыхать специальным решением Политбюра. Ну что вы, товарищ Сталин. Перейдем к делу. Ваше мнение о событиях в Харбине и на Китайско-Восточной железной дороге. Провокация китайских властей это начало широко задуманных акций на советско-китайской границе. Нам стало известно, что в этих акциях кровно заинтересованы русские белогвардейцы. Более того, они берут на себя основной удар в пограничных столкновениях с нами. Китайцы подталкивают англичане и японцы. Англичане только что восстановили с нами отношения и предпочитают кадить из-под Японцам позарез нужно китайско-восточная железная дорога. Это стратегическая магистраль, с помощью которой они начнут готовить плацдарм для нападения на Советский Союз. А белые готовы помочь хоть черту, лишь бы навредить Советскому Союзу. Наши люди работают по разложению и расслоению белой эмиграции. Кроме того, мы готовим почву для перетягивания на свою сторону потенциально наиболее опасных вождей белых. Из белогвардейцев кто представляет наибольшую опасность Маньчжури? В Хорбине действует негласный представитель великого князя Николая Николаевича, некто Алексеев активный участник Белого движения, опытный военный, знаток методов партизанской войны. Пограничным бандитизмом заправляет несомненно он. Мы приняли ответные меры. Направление Харбин. Хорошо. Укрепите кадры пограничных и внутренних войск на границе с Маньчжурией. В случае усложнений обстановки докладывайте незамедлительно. Товарищ Сталин, пограничные внутренние войска выполнят свой долг. До свидания. До свидания, товарищ Сталин. Я готова, у тебя долг ходила. Позволь мне отступить. Сюда, Чем могу служить? Я бы хотела купить пение. Для домашних занятий. А певица дома только плохенький инструмент. Угу. Вам новый или подержанный? Неважно. Главное качество. Господи, наконец-то. Пожалуйста. Вот. Нет, может быть, вот лучше этот. Прошу. Прекрасный звук. Попробуйте. У нас здесь, в Харбине, был сам Федор Иванович. Шаляпин? Да. Как он поет эту вещь? Как поет? Страшно никогда в Россию не вернуться. Владимир Иванович. Да. Из Москвы что-нибудь есть? Москва шлет вам привет. Просит помочь информации. Вы верите в судьбу? Я верю в Бога. Отлично. Вот, сложите эти деньги в сумку. Зачем? Сейчас мы поедем в ювелирный магазин. Вы мне поможете купить драгоценности и расплатите с хозяином. Поверьте, вы окажете мне услугу. Безлюдно, странно. Грабит. Обыватели предпочитают отсиживаться по углам. Господа? Да, мы выберет. Все самое лучшее. Очень хорошо. Благодарю. Я хочу выяснить, так сказать, направление ваших интересов, господа. Если покупка будет серьезной. Нас интересуют бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды. Крупной каратности, высоких качеств. А правозначения не имеют, и вообще лучше, если ее не будет совсем. Прежде чем приступить... Пусть господа не обижается. Как вы думаете расплачиваться? Наличными. Прекрасно. Очень красивые вещи. Высшее качество, мадам. Сиам, Африка. Мы берем. Все? Вы говорите, все? Все. Расплатитесь, дорогая. Сколько мы вам должны? 235 тысяч долларов, мадам. У вас фунты, доллары, франки, марки. У нас вот. Извольте. Вас просят пролетку. Прошу вас. Ах вы черты, обманули меня. Полиция. На помощь полиции. В чем дело? Вот, господин полицейский, эти русские вздумали еще и мошенничать. Мало того, что наш великий народ терпит на своей священной земле этих выродков, они еще и грабят нас. Это вместо благодарности за гостеприимство. Ладиеров не подтверждает сказанное. Я иностранец. Я не знаю ваших порядков. Я плачу теми деньгами, которые у меня есть. Чем же они плохи? Эти деньги, эти эти. Хозяин, приказчики, покупатели, деньги и драгоценности арестовываются в для разбора дела. Прошу всех пройти в полицейский автобус, чтобы не компрометировать фирму, он ожидает во дворе. Мы поедем в полицейское управление. А куда мы едем, через минуту будем на месте. Выходить по одному. Поехали. гонорар. Это за мое участие? Мне правда неловко. Это не пустяки. Вы мне помогли ограбить крупный ювелирный магазин. Вот в газетах уже есть полное описание этой экспроприации. Пишите расписку. Зачем вам? Пишите. Сколько там? Две тысячи. Если вы из ГПУ, Если вы из ГПУ, с вами все кончено. Вы ввязались в уголовную историю. Если что, вас ждет каторга. Каторга бессрочная. Я могу идти петь? Извольте. Я бы хотела сделать для вас сюрприз, если вы, конечно, пожелаете. Я хочу попросить вас, скорее преклоните колени, затеплите лампаду или белую божью свечу. Государь-император сегодня поутру расстрелян, и наследник престола российского. Вот он во главе плачу. Вы не помните? Я и мой отец были на свадьбе Донович. Отец сказал, господа, он сошел с ума. А у двери рядом с горничной стояла маленькая девочка и слушала вас. Я понимаю, столько лет прошло, трудно узнать. Но эта девочка перед вами. Господи, Боже мой, я подверг вас такому испытанию, почему, почему вы не открылись мне, ведь черт знает что могло случиться, но ведь не случилось, простите